Все, запись пошла Приветствую всех Короче, сейчас покажу стратегию, которая позволяет Входить, вот просто вот, Можно входить всем депозитам и точность будет 99,9% вот Вы просто войдете и сразу заберете свою, там, Прибыль 80% от вашего депозита Это просто идеально Я вот не знаю Ставим индикатор, скажем, сейчас средняя Вот она, значение 500 вот, Идеально, просто И второе значение ставим 200 Цвет главное другое выберите Выбираем цвет, цвет красный, все, идеально. Теперь ищем вот просто на истории, покажу пару пример, примеров, чтобы вы поверили мне. Первый пример, вот оно, красная пересекает синюю, по направлению красной входим. Вот он вход здесь где-то вот примерно, вот или на этой свечке мы будем входить, или на этой свечке. Входим на 4 часа, от минимум, то есть таймфрейм у нас 30 минут, то есть в одной свечке, в, одной, в одном части две свечи получается, и мы войдем... На 8 свечек, смотрим, 8 свечек, вот она, ну, тут уже наглядно видно, что мы просто в плюсе, ну, идеальный вход. Давайте дальше посмотрим, вот еще, красный пересекает синюю, снизу вверх, вот он вход, входим здесь на 8 свечек, вот, 8 свечка, все в плюсе, ребят, ну, вот просто тут без вариантов, вот я не знаю, как здесь можно проиграть. Можно ставить, конечно, не 100% депозита, а 90%, чтобы осталось что-то, короче, вот такая вот штука. Тут тут вот нету входа. Ладно, уже далеко ушли. Вот еще, короче, направление свечки вниз идет. И мы здесь входим опять на понижение на 4 свечки. На 8 свечек на 4 часа. Это здесь. Ну, тут видно наглядно, тут даже смысла нету, то, что сейчас рисуют для прикола просто. Все, вот одну пару отработали. Давайте еще евро-доллар посмотрим ставим такие же индикаторы, просто индикаторы идеальные, вот выбирали, ищите все время там все, тестируйте, что-то пытайтесь найти там, какой-то депозит преувеличивать, вот, сядь за компьютер на неделю начни смотреть, не отрывая смотри за монитором, смотри как все происходит, видишь пересечение обходи там, и, не знаю, закинь пищ 5 у тебя через неделю будет с этих 5 тысяч где-то будет пищ 20 уже а что для этого надо, ничего, просто сиди монитор вот он вход, я первый сразу вижу вход. Это мы входим на понижение на опять на 8 свечек, то есть 4 часа. Вот она где-то здесь. Примерно. На этой свечке, на этой. Ну, не знаю, давайте на этой. Восьмая свечка. Вот она, восьмая свечка внизу. Тут все. Вот. Я, я уже испугался, подумал, что стратегия сейчас не сработает. Она работает. Вот, восьмая свечка, ребят. Ну, идеально просто. Давайте дальше полистаем просто. Я извиняюсь, меня отвлекли, попросили поставить такси на телефон там. Так, я что, хотел остановиться, забыл уже. Продолжаем, ищем вход еще что ли? Давайте. Ну-ну-ну-ну, во, еще один вход видим. Получается, идет восходящая тенденция по значению 200. И вот тут где-то перекрестие. Вот мы входим, даже без разницы, заходим вот здесь вошли бы и вот здесь бы вошли бы. Ну вот не суть. Перекрестие вот здесь. Входим на 8 свечек. Восьмая свечка вот она. Все, ну идеально. Просто посмотрите, 5 ходов примерно нашли. За какой период? Ну период, конечно. Большой период, 2 месяца почти. Но, ребятки, это... Стратегия требует жеф, требует внимания. И тому подобное. На самом деле я шучу. Никто так не сможет сидеть мониторить столько времени. ждать, когда это перекрестие произойдет. Но просто реально существует такая стратегия. Существует такая возможность зарабатывать 100%. Просто зависит все от вас. Умейте ждать. У вас есть стаканься. Ждите. Так что так. Все. Спасибо. Удачи.